Не, не думай, не думай. Не думай как, не новый. Ты уже умеешь. Все, у тебя уже на автомате стоит кулак. Все. Все, вот я хочу, чтобы ты убил без создателя, не задумываясь. Ходишь, вот и пошла здесь, да. Но взрыв. Опять, видишь, подумала. Ты стала думать, что ты будил. А? Да, да, да. Да, не важно как ты. Здесь, э. Вот что первое, как захотела, так ударила. Пройди прям ногой, пройди здесь. О! Как хорошо. Оп. Быстрее, быстрее соображай. Можешь добежать, еще что-то, все что угодно. Давай сейчас, без прыганий. Без прыганий, оп. Both of them. Можешь Может, плечами. О! Дёрнет! Та-тан! Дай-ка! А вот туда, длиннее. О! И на голову перла. Та-та-тан! Два прохода таких. Пошла. Два прям раза. Да, дорогой. На да. сюда. Не. Пройди вот такой. Пройди вот сюда. А чё за пауза опять? Да. Да да, да. да, да, да. Оп, сразу ры плечами. С проходом прям, с проходом все немножко подгорять. Вот паузу перед старым ударом. Та-тан. Речи плечами. Во, еще раз. Пауза, ты останавливаешься. Там. Нет, тормози. Проходи. Туда больше шаг на боковом. Еще раз. Не просто бей, просто иди там тан туда, шагай. Речь. Сильнее. Ну вот что. Устал. Стрехне. Пойдет. Пойдет. А? Ну, тут уже пытались поработать, что Соня делал било, било удары. Максимально. Быстро, не задумываясь, потому что техника, там что-то отработка, стойка, все это уже было. Постановка кулака, то есть бессознательно. Как можно быстрее увидеть лапу, конечно, есть микропауза, то и лапа увидела в данном случае, лапа работала. У вот тебя микропауза осознание какое-то движение. И обработка данных наносит удар. Небольшая задержка, как бы, да. Но вот по факту. Все у нее получилось. То есть бессознательно, неважно в какой руки, под какой шаг, одноименно, разные Кулак летит максимально быстро. И плюс еще было задание, чтобы она пробивала максимально сильно. Что у нее очень неплохо, в принципе, уже стало получаться. То есть бессознательно, как и в бою, вы, у вас нет времени подумать как. У вас есть время подумать, что, что сделать. Ну что и было и сейчас. Она видела лапу и понимала какой удар на сбоку снизу все не задумываясь как пыталась сразу сделать максимально быстро ударное действие спать шагом неважно с уклона без уклона там но при и при этом еще сильно пытались это наработать да.